Привет всем зрителям, подписчикам и гостям моего канала. Я всех вас рада приветствовать у себя на канале. Такую смесь можно есть каждый день, утром перед завтраком и чувствовать себя замечательно. Пару лет назад моя мама пошла на рынок, и ей стало там плохо. Потемнело в глазах, голова закружилась. Хорошо, что, к счастью, была рядом аптека, и ей померили давление. Оно оказалось для нее высоким. Она обратилась к доктору, доктор выписал ей таблетки, но таблетки снимали давление на время, и у них был побочный эффект. У нее появился кашель и высыпание на теле, а еще начали очень сильно отекать ноги. К большому счастью, местная целительница подсказала замечательный рецепт, после которого она даже уже не ждет лифт, а сразу поднимается на десятый этаж, без отдышки. Сахар в норме у нее, холестерин тоже в норме. Все благодаря этой замечательной смеси. Готовится она очень легко и просто. Все ингредиенты доступные и все можно приобрести. Для этого нам понадобится петрушка, обычная петрушка. У меня кучерявая, можете взять обычную. Необходимо нарезать ее как можно мельче. Одну чайную ложку чесночного масла холодного отжима. Ни в коем случае не берите свежий чеснок и не нарезайте его мелко, потому что есть рецепты в ютубе, где чеснок нарезают мелко, ни в коем случае, если у вас повышенное давление, пульс еще больше от чеснока увеличится, он будет разгонять кровь по всему организму и чеснок только повысит вам еще давление а также его нельзя употреблять тем, у кого больной желудок и предрасположенность к геморрою. То есть э, свежий чеснок ни в коем случае, запомните, нельзя употреблять. А масло чесночное холодного отжима можно одну чайную ложечку на эту смесь. Можно я покупала масло в интернет-магазине, Можете узнать в магазинах здорового питания. Также можно приобрести это масло. Так, дальше. Одну чайную ложку меда нам понадобится. Небольшой кусочек лимона. Перед этим его нужно хорошо промыть и нарезать мелко прямо с коржурой. И одну чайную ложку масла тыквенных семян. Все это нужно перемешать и хранить в холодильнике. Один раз в день по одной чайной ложке можно принимать утром перед завтраком, минут за 20-30. Смесь насыщает полезными витаминами и микроэлементами, помогает очистить сосуды, снизить давление, холестерин и сахар, а также снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Будьте здоровы и не болейте!